Это новости Прима. Мы продолжаем. И сегодня с гостями в студии мы обсуждаем тему важную и актуальную. Качество бензина на красноярских заправках и то, кто, как и когда их проверяет. Вот как раз у нас сейчас в гостях люди, которые проверяют качество бензина, это активисты. Егор Фролов, координатор ФАР России по Красноярскому краю. Ну и, собственно, люди, чей бензин проверяли, да? Это генеральный директор сети АЗС Сольвент Роман Иванов. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. А, Добрый вечер. Скажите, Егор, ну что вообще стало поводом для такой проверки и как много заправок, да, вы проверили? Ну, в первую очередь мы проводим мониторинг автозаправочных станций, касается не только качества топлива. И в первые две недели мы проверяли те автозаправочные станции, на которых существовали жалобы, либо ранее тем же Росстандартом производились проверки. А вот автозаправочная станция, которая находится на Березе на 82Г, в 2015 году, тогда еще по приказу президента Российской Федерации, проводилась проверка при помощи прокуратуры и Росстандарта. На тот момент нас даже грубо говоря звонили со всех регионов Красноярского края прокуратура и спрашивала, каким образом надо правильно проверить автозаправочные станции. Мы совместно с прокурором проезжали по городу Железногорску и проверяли абсолютно каждую автозаправочную станцию. И, к примеру, вот на этой данной автозаправочной станции, которая находится на Березе на 82 Г, Росстандартом тогда было зафиксировано превышение бензола на 1,2, было штрафовано должностное лицо на 10 тысяч рублей, а, юридическая организация была оштрафована на 50 тысяч рублей. На сегодняшний момент да, могу вот перечислить, -ка да, какие есть у нас, то есть с точки зрения проверки... Так сколько заправок вы проверили? Давайте Около 50 сейчас уже сколько наруш... на сколько нашли нарушения? А, процентов, наверное, на сегодняшний момент, так как уже начало смешиваться то, что по жалобам и не по жалобам, процентов 20. Но это будет примерно Это, это будет разжижаться по причине того, что поначалу мы ездили там, где существовали жалобы. Если мы говорим про эту автозаправочную станцию, какие нет, есть мы... претензии? Вообще нет, мы говорим в целом про проверки, а не про конкретную, на ну, где-то там. Претензии же от компании. Подождите, нет, претензий сейчас еще вообще никто не высказывал. Мы говорим про качество бензина и почему вы решили его проверять. Вот и именно цифры. эту автозаправочную станцию я перечислил почему. Скажите, пожалуйста, как проверяли. Как вот технология сама, как это все происходит? А, мы, в мониторинг автозаправочной станции входит это первоначально а, при помощи тест-полосок. Мы капаем остатками топлива, которое содержится в пистолете. А, затем ждем, пока высыхает. Заходим на саму автозаправочную станцию, смотрим кассовые чеки, проверяем а, наличие всех норм безопасности с точки зрения. Проверяем наличие а, всех соблюдений норм и а, рамок, а, рам, за которые не выходит автозаправочная станция. Ну, если вы мне позволите, конечно, если... Ну, э, Я ну, могу рассказать, что на этой автозаправочной нет. станции было зафиксировано. Мы не, не говорим. Почему не даем? Мы же не говорим. Мы говорим в целом про Красноярск. Даже ага. может быть про регион, а не про какую-то конкретную Я все же предлагаю станцию. дать, сказать ему, какие, какие нарушения и парировать да, Роману. Я просто собственно... напоминаю, что у нас на прямой связи со студией еще эксперт находится. Ему тоже нужно дать слово. Да, вот давайте его эксперта еще, наверное, спросим. Но прежде давайте перечислим очень да, коротко, очень да, вот быстро, коротко, какие нарушения. Да. На данной автозаправочной станции, на кассовом чеке, который выходит из терминала, отсутствует вид топлива и, естественно, класс топлива. На данной автозаправочной станции, на подъезде к данной автозаправочной станции, на Шахтера 23 висит на заборе незаконная реклама. А также на подъезде к самой автозаправочной станции «Березина-82-Г» существует бегущая строка, которая расположена тоже на муниципальной площади, которая также не согласована с администрацией города. Судя по публичной кадастровой карте сама стелла автозаправочной станции также находится на муниципальной земле. Егор, но ну вы сейчас говорите о вещах, которые ну к, к Я качеству Я входит в мониторинг автозаправочных станций. Да, мы вот не в, только мы сейчас разговариваем проверим. про качество бензина. Да? Я хочу услышать Роман, вот Какие у вас да, контраргументы есть, как вы парируете? Согласны ли вы вообще с результатом проверки? Да. Ну Как такую проверку мы это не можем назвать. Потому что в моем понимании проверка это те действия, которые стандартизированные либо утверждены стандартом Российской Федерации. То есть есть стандарт проверок? Есть стандарт проверок, которые входят это в ГОСТах, либо в техническом регламенте. А согласно этих ГОСТов, технических регламентов, мы также осуществляем свою торговлю дальше. По результатам проверки мы все-таки ссылаемся на качество бензина мы не можем судить о результатах проверки так как нас никто не выданил что проверка произошла результаты проверки нас никто не предоставил мы узнали о о том что у нас проходила проверки и результаты с новости НГС там и когда наши клиенты постоянные поставщики начали звонить с претензиями что это такое почему у вас топливо качественное вы обе... Ой, не качественное, вы обещали топливо качественное то есть мы от этого узнали только в этот момент. Вот у нас сейчас как раз на прямой студии человек, который может сказать, насколько это объективная проверка. да? Это Владимир Твердохлебов, профессор химии и старший сотрудник Института нефти и газа и СФУ. Человек, который, я думаю, знает много о топливах. да? И Полина Кольт как раз сейчас стоит рядом с ним. Полина, слышишь нас? Да, Давид, я вас слышу. Добрый вечер. Спасибо, что дали нам наконец-то слово. Сейчас я нахожусь в Сибирском федеральном институте, в университете, в институте нефти и газа. И рядом со мной как раз вот тот эксперт, мнение которого мы ждем, это доктор химических наук, профессор СФУ Владимир Павлович Твердохлебов. Владимир Павлович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот те тест-полоски, про которые сейчас как раз говорят в нашей студии. Как вы считаете, насколько вот такие вот проверки общественников вообще правомочны? Ну, принципиально, общественники могут все проверять. Это законом не запрещено. Но я все время говорю и студентам, что пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. То есть в их общественной должен, дол, должен быть специалист. А потом есть юридические нормы. Если вы захотели проверить заправку, пожалуйста, пригласите хозяина этой заправки, правильно отберите нормы образцов Одну оставьте для арбитража, опечатайте, а вторую отдайте в специализированную, аккредитованную лабораторию. Ведь не только по одному показателю определяется качество бензина. Там этих показателей более 19. И по всем должен э, совпадать с нормативными документами. Вот только тогда можно будет юридически обосновывать претензии. А так это просто шум, который ничего не подтверждает. Суть в том, что есть методы гастированные и аккредитованные лаборатории, и вот только они должны проверять качество того или иного бензина. То есть никаких экспресс-тестов или чего-то подобного у нас не существует, да? У нас разработки эти есть, но они не узаконены, понимаете? Не узаконены. Я еще раз вам говорю, что бензин даже одной и той же марки, полученной в Ангарске, Вачинске, в Омске, будут различаться по некоторым показателям. Но суммарно они будут соответствовать государственным стандартам, по которым их можно применять. Универсального метода нет. А тем более, ну, я не видел эти бумажки, но примерно знаю химию. Это явно идет хроматографический анализ и потом сравнение окрашивания с цветовой гаммой. Сегодня вы смотрите на мир одними глазами, а завтра вы посмотрите совершенно другими, потому что у вас другое будет и состояние, и это вот. Спасибо большое, Владимир Павлович. Напоминаю, это был наш эксперт Твердохлебов Владимир Павлович, доктор химических наук, профессор СФУ. Думаю, что это мнение эксперта вам сейчас в студии для обсуждения очень пригодится. Спасибо, Полина. Ну, ну, Скажите, пожалуйста, ну вот давайте, Роман, нет, мы... давайте даем слово Роману. Он согласен ну, с экспертом или нет? Вообще. Как абсолютно, часто проверки у вас проходят? Абсолютно согласен. Проверки у нас проходят регулярно с точки зрения прокуратуры, Роспотребнадзора. Так мы сами инициируем проверки. Так ну, каждый топливо, которое приходит у нас на заправку, так называемый входной контроль, у нас осуществляется. У нас заключены договора с аккредитованными лабораториями. Мы отбираем и отвозим. Тем самым мы контролируем завод производителей. Вот И мы уверены в своем качестве. И, естественно, после этой уверенности мы не можем поверить в результат полосок. Ну вот, Егор, ну, вот я смотрю, тех, вы их как да, раз принесли, эти из полоски. Из всех э, трех автозапорочных станций мы проверили две. вот Результаты вам передаю с автозаправочной станцией, которая находится в Сосновоборске. По качеству топлива да, на автозаправочной станции у нас нет. А вот по поводу того, что говорит Институт нефти и газа, я вам точно скажу, что вот эти тест-полоски разработаны Московским институтом нефти и газа. И эти полоски конечно не говорят о том, что есть основания, что вот этот, это топливо очень плохое. Эти полоски дают полагать что Есть основания для, дальнейших есть основания проверок? для, для дальнейшей действительно проверки. И то, что говорят взять пробы, действительно, для того, чтобы взять пробы, для проверить одну хотя бы пробу вид топлива, надо порядка 19 тысяч рублей. На сегодняшний момент мы выявляем те автозаправочные станции, которые существуют отклонения, затем мы этот список составляем. Ищем, кто нам сможет помочь взять оттуда пробы, потому что денег у нашей общественной организации нет, и дальнейшее уже будет производиться забор проб. И то, что говорят о том, что нет методики экспресс-анализа, Росстандарт в начале этого года опубликовал официально на российской газете о том, что разработан этот прибор, и он проверяет одновременно экспресс, серу проверяет, металлопримеси. И, естественно, бензол. Проверка дальнейшая уже была с контролирующими органами? Нет, пока не было. Мы сейчас пока проводим именно мониторинг автозаправочной станции, затем уже будем проводить конкретную проверку. Роман, вот ваша реакция, вы получили, скажем так, эти результаты, Вы узнали да? о них, да. да. Нет, это результаты не стоят той автозаправочной станции, с которой мы начали. Мы проверяли АЗС Березина, а мне дали результаты АЗС Сноборск. Да. Я, а Березина, я, я не могу, почему. Потому что мне по электронной почте написали, что ваша служба безопасности видела меня, как я проверял автозаправочную станцию а, в Сосновоборске, и вот я передаю, я не знаю, кто мне лично пишет а, в почте, может это вы пишете, ну, просто сеть АЗС Сольвент. Я вот общаюсь с сетью АЗС Сольвент. Нет, я, а, я сольвент. получил, так все-таки сберите, на я... какой был результат проверки? Мы утверждаем, а, что проверки а, не было. такой же. Вы утверждаете по каким причинам? Потому что я не покупал топливо. А, то, что вы э, видели, как я шарился в мусорке и брал чеки, так я везде это делаю. Я всегда Подъезжаю к автозаправочной станции, капаю на тест-полоски, затем, пока они сохнут, захожу на саму автозаправочную станцию, беру в мусорке чек и по чеку определяю, печатается ли в чеке класс топлива, печатается ли в чеке вообще вид топлива, который продается. Ну, так все соответствии... где результаты проверки с Березиной? И мы же... Суть нашего... А вам который... и... вы, вы какой Если результат? вы озвучиваете в семье, что у нас топливо некачественное, где Я не говорил, что у вас топливо некачественное. Вот в НГС конкретно написано, со слов Егоров, Ролова. Были о... замечания по автозаправочной автозаправочная станция. А в ЗС1 входит в список, который торгует некачественным бензином. Mm -hmm. Мы делали официальный запрос в НГС, что... они говорят, мы четко говорим со слов Ворлова. Uh, у меня также ведутся еще и телефонные разговоры о том, как я разговариваю. Вот то, что uh, ваша автозаправочная станция расширяет зону за кадастровыми границами, так, и то, что а она нарушает топливо, земельное... это имеет отношение? Взрыв, мы говорим это, про это относится топливо. к мониторингу автозаправочных станций. Нет, мы понятна. проверяем все. Не надо говорить только о качестве топлива, надо говорить обо всем. Если автозаправочная станция говорит о том, что они ничего не нарушают, ну, это Простите, Рабо, ну, а было Рабо, секунду, что, почему вот вы выступаете против этих результатов? Что, как, Потому как что их дальше? не было, мы их не проводили. Тем подтверждаю, что нам не дают доказательства. Их не было. Если провели действительно некачественно, вы нас позовите, скажите, да. вот, и при нас еще раз сделайте. Мы согласимся, обязательно предложим вам сами. Давайте сделаем, отберем пробы, как говорил угу. профессор, отвезем в лабораторию, и тогда, если действительно у нас окажется некачественное топливо, говорите про нас, что у нас заканчивается время. Я надеюсь, что мы еще раз вернемся к теме качественного и некачественного топлива уже с проверками официальных лиц, видимо, каких-то официальных да? больших многостраничных заключений. Ну, а мы вернемся в эфир буквально через две минуты.